Всем привет, с вами опять Буян. Сегодня мы опять поехали на дом. Сегодня мы будем обшивать кухню вагонкой. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот. Так вот, ребята, вагоночка. Мы уже начали делать. Тут утепляли. Короче, утеплять надо, ребят, только холодную сторону дома, ну где уличная получается. Мы утеплили тут, полтинник. И на следующий год, наверное, будем утеплять там, той стороне. Так. Вот мы тут делали. Майки поставили, короче, ребят. Выровняли, Всё. деревянные майки Вот. Так, сейчас наверх. Вот лаборочка вот ставится вот на такие штучки. Вот он, штучки. Вот они. Так называется, называются, я вам скажу. Так. Крепеж называется крепеж для стеновых панелей. Клеймер. Клеймер, вот. это Вот так иначе установить идеально ровно там я уже вам показывал как мы делали полы полы тут наши все сделано пока вот так вот Ребят, вагонкой фигачить. Сейчас он торцует. По размеру. Что там -то торцевать будет? А, еще, ребят, да, короче. <соспит> Важный момент, короче. Вот тут надо, ребят, от пола вагонку отступать. Видите, у меня пальцы пролазят. Ну вот мы ставим такой кусочек. Тоже полы вагоночку Также сверху отступали там. Для чего это нужно, ребят? Нужно это для того, что дом-то будет все равно деревянный же, он будет садиться постепенно. А на что ему будет садиться? Садиться будет он как говорится, ну, том сажается, опускается а вагонка, то у вас в этом же размере. И на что будет он опускаться на вагонку? Следовательно, вагонка будет выпирать потом. По а если вы оставили зазорчик, тут и снизу и сверху, то все нормально будет. Это главное, не забудьте, ребят. Вагонку, какую мы вагонку брали, сейчас покажу. хороших кстати, вагонка. Вот, ребят, вагоночка. 270 длина вагонка называется белый медведь белый медведь профилированная вот написано что она с архангельска вот «Архангельск» по-английски ну, конечно можно написать что хочешь но так неплохая вагоночка. вот ребятки поставили шаблон померили Да. Да. Худнее неудобно снимать. Еще, ребята решил вам сказать вот, насчет пленки пора а да. вот я хотел ребят, вам ребят про пленку сказать вот смотрите вот шершавая сторона не знаю видно вам? вот шершавая сторона а, вот это пара а это наоборот гладкая сторона вот она гладкая сторона это шершавая сторона. Шершавой пленкой стороной надо вот так, короче, все, гладкой стороны к стене. А когда вы будете утеплитель вложить, вот, например, вот какая-то стена холодная, то наоборот переворачивайте Сначала шершавой стороной туда, к бревну, чтобы утеплитель у вас был гладкой стороной. Гладкой стороной к утеплителю, короче, ребят. С этой стороны утеплить плохо. Потом второй слой, когда тут пленку будете ложить. Так, где вам показать. Вот, короче, первый, да, слой пленки. Шершавой стороной туда, гладкой сюда. Утеплитель, потом... Э, гладкой стороной к утеплителю, шершавой сюда. Вот. Потому что будет, ну, потом с той стороны еще утепляться будет и все нормально Но теперь ты должен быть короче, с обоих сторон с гладкой стороны вот. а обычные стены просто гладкой стороной гладкой стороной <существует> короче тихо гладкой стороной вот сюда короче к стене гладкой стороной шершавы наружу вот. строители этот тут и потом Витер водки нахуй водку пьем <соследование> <соследование> <соследование> <соследование> <с lire> вот, ребят, вот мы уже почти закончили стену, остался вот кусочек вот, вот. вот такие вот пироги, вот еще по пленке, ребят, я хотел вам сказать Вот это главное не перепутайте, потому что перепутаете и будет стена сыреть гладкой стороной к утеплителю, все вот, тут мы обделали, блядь. Вытяжка у нас вот сверху тут слив. Ну, пока на этом все. Что еще? Дальше, кстати, мы будем тоже делать потолок. Я тоже сниму видео. Там тоже есть небольшие свои нюансики. Вот. Освещение, покажу как будет. Я хочу, короче, потолочек сделать. Я не знаю, из вагонки сделаю или еще не знаю еще подумаем короче и лампочки маленькие туда поставить будет вообще супер так ну все давайте ребят подписывайтесь на мой канал будет буду пытаться выкладывать видео как можно больше но пока видите с такими работами все всем пока